Всем, всем большой привет! Огромный, пламенный! Давно не виделись! Давно не виделись! Да ну с пацанами сегодня за пятницу Тяпнем, тяпнем, тяпнем пивка Надо отдохнуть oh, yeah. Она скажет, что скажет? Заткнись, помолчи Так, ребят, подожди Слушайте, она сейчас скажет! Слушай, Если хочешь... Рыгать, рыгай! Оооооо... Печну, не тешлова! Если хочешь трясать, трясай! Откуда она вняла этот чушь? Даже не начинается со слов «Я хочу». Если хочешь бухать... Бухай! Сказала? Заткнись! Если хочешь давить... В прыщи... Я сто раз не выдавливай ты прыщи, а! У тебя переходный возраст никогда не закончится, и ты будешь их выдавливать. Я хочу, чтобы гоблины явились и забрали тебя сейчас же. Фу, фу, фу.